Вопросом, Элементы системы питания Вси-матрицы расположены в трех местах на разных концах Айура. Нам нужно разделиться и разрушить их. Я буду направлять вас свершителем спорта копья Адуна. Начинаем по твоему приказу, Иерарх. Посмотрим. У нас зергов, видимо, будет много, а также протосов. Всеонная матрица, бьющиеся сердце Айура, созданная из сети гайдариновых кристаллов, разбросанных по всей поверхности планеты. Ее источники энергии расположены в трех местах. Если их уничтожить, все эти скривления будет отключена. Я пошлю три отряда. Мы должны разрушить матрицу до того, как Амун призовет на Айур золотую армаду. появляетесь в Цитадель Вершителя. Там находится первый источник энергии, но город заражен зергами. Неважно. Мы очистим Антиох от зергов. Даже если мне придется самому этим заняться. Говори. Значит, вот они какие, зерги, что вас одолели. Жалкое зрелище. Они все падут предо мной. Ну и как вы умудрились дать этим животным захватить Аюр? Они что, запрыгнули на ваши корабли и сжимали их? Когда-то зерги были величайшие из угроз для моего народа. Только глупец будет их не даться что ж, тогда я склонюсь перед твоим опытом, как глупец. Лишь потому, что я так хочу бать, я, наверное, не бать. Ни хрена он не откидывает. Как я пожелаю. <свят> О, я согласен с твоим решением. И что бы ты без него <свят> делала? Сейчас узнаешь. Эти врата заперты с другой стороны. И я открою их, пройдя сквозь тени. А У сюда нас есть. еще враг меня даже не заметит. Будущее среди делаунов. Владыки. Они могут меня заметить. Мне следует избегать их. И как здесь поступить, перепрыгнуть раз... здесь? Так, У нас свой. еще очень много дел. Та дура, б твои. Наше мать. будущее среди веломов. А ладно. Мы все не повезем сказать. наших союзников. Ты уже закончила тратить время попуха? <кью> <кью> Или мне продолжать купить в копицу? Вот так. Теперь врата открыты. Наконец-то. Теперь продолжим. Я так хочу. Наши желания совпадают. Да будет так. О, я согласен с твоим решением. Лишь потому, что я так хочу. Таков путь к Вознесению. Жесть, Наши совпадают О, я согласен с твоим решением И Лишь потому что я так хочу Как я пожелаю Как ты можешь мне послушать Лишь потому что я так хочу Говори Я бы желаю... Да, ...такое Лишь потому, что я захочу. Как ты можешь мне быть любимым? О, я согласен с твоим решением. Как ты можешь мне послужить? Ты разговариваешь с планы. Говори. Говори, что тебе нужно. Говори. Говори, что ты. Да. Мои клинки нашли врага. Наше желание совпадает. Дольше. Посмотри. Как ты можешь мне выслушать? Как ты что... туда? Ха-ха-ха-ха. Блин, а как там прорваться? Надо постоянно, что ли? Атаковать, атаковать, атаковать, атаковать, а еще раз атаковать? Но это, мне кажется, очень жестко. В <как> вот так. Теперь врата открыты. Наконец-то. Теперь продолжим. Что... Говори. Таков путь к Вознесению. Наше желание совпадают. Да будет так. О, я согласен с вами, Да. Мои клинки нашли врага. Да будет так. У нас мало времени. Что еще Говори, mm -hmm. как я бы желал. Да будет так. Наши желания совпадают. Как я бы желал. Так он. Тебе. Говори. Согласен своим решением. лишь Конечно, я не могу. Дороги нет. Похоже, мне придется пройти сквозь ряды противника и открыть нам путь. Совет? Это для меня. Ха. Кажется, там тебя поджидает стая муталисков. На твоем месте я бы постарался не привлекать их внимания. Это честь для меня. Не подведем наших союзников. Наше будущее среди Деланов. Не yes. раз Гуль. У нас еще очень много тел. Нечего бы мы командовать. Наши желания совпадают. У нас много. Ты разговариваешь с плавниками. Говори. Наши желания совпадают. О, я согласен с твоим решением. Да будет так. Конечно, я тебе нужен. Да. Как ты можешь мне послушать? У нас, малыш. Говори. Таком путь да. вознеси. Да. Как я нужен? Конечно, я тебе нужен. Внутренний зал закрыт со всех сторон даже мое искусство не позволит нам проникнуть внутрь попробуем более грубый подход охраняй меня пока я готовлюсь серги наверняка почувствует мою раз так ага, все вот мы продолжаем в разум тут пока нарезает противников Ох ты, Аларак, как их всех херакнул, жестко. Невероятно, тебе не только удалось открыть дверь. Не зерги, не источник энергии нас больше не будет Свяжись с остальными и расскажи им о моей славной победе. Идет. Рахан, мы с Алараком уничтожили источник энергии. Дай знать остальным, что они могут выступать. Каракс, Феникс, разрушение первого источника энергии не осталось незамеченным. Гибриды будут защищать эту область. Прекрасно. Пусть ощутят всю мощь моего гнева. Всему свое время, друг Феникс. Гибриды серьезные противники. И чтобы с ними сразиться, нам понадобится помощь. Я уделил изучению энергии пустоты достаточно времени. Думаю, мне удастся вывести роботизированные единицы издания из-под власти Амуна. Тогда мы должны собрать армию которая расправится с гибридами. Так, Азам... ну что? Бессмертный. Мне не удастся освободить его пилота из-под власти Амуна, но я смогу контролировать его действия. Все мы в комплеер. Амун не сможет победить нас. Да, Иерарх. Да будет так. Я не ощущаю присутствие поблизости роботизированных единиц. Думаю, самое время вызвать несколько фотонных пушек. Несколько ты можешь вызвать сразу. Несколько. Отвага, двигатель прогресса. Да, Источник энергии где-то здесь. Но территория храма просто огромна. М -м -м. Часовые, бессмертные, полосы, опустошители. Прежде чем двинуться дальше, мы должны заполучить их как можно больше. Все мы. И я могу захватить находящиеся здесь врата и завод робототехники. Если так, то мы сможем усилить армию теми войсками, которые посчитаем нужными. Умно. Так. Мы едины. Давайте здесь поставим, наверное, фотоночку. Да будет так. Ай, он вот родился. А, я слышу тебя. Что я а, должен а... сделать? Отлично. Интересно, фазовый кузнец. А меня бы ты смог контролировать. Если бы Амун взял твои системы под контроль, то да. Думаю, я смог бы их очистить. Мы хм. идем к цели. Так, и что теперь нам делать? Шанова а, типа я могу вот идолам. так вот завладеть. Даже не надо никакого пилона нам здесь ставить. Псимат. Интересно. Используй мои А, так, ага, все, теперь Что можно. А, сделать. то есть он как пилон работает. О, вот это да. Нам бы два часовых было бы неплохо иметь. Больше к сожалению, нужно больше Виспена. Пойдемте пока в атаку. Найдется. Может быть мы вернемся сюда. Отвага, двигатель прогресса. Мы идем к цели. Слышу тебя. Шанала Арида. Мои сенсоры засекли множество опустошителей впереди. Пытаться заполучить их большой риск, но их огневая мощь того стоит. То есть он намекает на то, чтобы я захватил попробовал опустошителей. Слышу тебя. Я согласен. Так, так, так. что должен сделать. Решение Это было близко. Да, это было очень близко. Я чуть не потерял, правда. Свои войска. Я потерял, правда, по-моему, одного бессмертного, но это ладно. Это, по сути, ерунда. Фазовый кузнец всегда готов. <coughs> Продвигаемся Все дальше. Матрица падет. Я согласен. Это что за ремонт? Да, это... Двигатель прогресса. Не знаю, что... Так, пойдемте, давайте-ка захватим еще. Мы захватим. Еще создадим несколько бессмертных. Наверное. Часовых, в принципе, достаточно и так. Мы идем к... Нифига, какая скорость создания. Все, пойдемте в атаку. Прям настоящую уже армия у нас есть. Отвага, двигатель прогресса. Я согласен. Айур возродится. Мы идем к цели. Мы едины. Что я должен сделать? Казовый кузнец всегда готов Я согласен Мы идем к цели Так, здесь что у нас Из работодизированных есть только один Бессмертный, да? Часы. Айур возродится. Шанал. я слышу тебя. Давайте до одного часового сведем. Да будет так. Мы едины. Айур возродится. Пойдемте вот так, да будет так. Всиматрица падет. Эээ, эм, окей, они сами испугались Мы нас. Едины. Я согласен. Фазовый кузнец всегда готов. Так Сарен. Решение вскоре найдется. Я засек поблизости. Робототехнический узел. Его захват позволит нам создавать колоссов. Я думаю, надо, короче, просто убрать все войска. На момент, когда мы атакуем. Я слышу И оставить как? только фильмса Мы идем к цели. Правда, подождите, а как бы сделать-то? атакую, захватываю, например, бессмертного. Но колосса-то захватить просто не смогу, потому что... Ну, точнее, колосса я смогу захватить, но бессмертный просто будет уничтожен. Выходит. Так, наверное, тогда лучше всего было бы, как сделать-то. Я бросаю, короче... Ну, точнее, ставлю фотоночку, она обстреливает протосов обычных. Атакую и уничтожаю зилотов. И захватываю под контроль, например, колосса. Так можно было бы сделать. Мы едины. О, так он живучий, оказывается. Ты Сука! Айо. Айо. А, я не подумал о том, что пушка то будет атаковать Фазовый кузнец всегда. Да. лоханулся, ваханулся, погодно проиграй, не какой лоханулся. Смогу только одного колоса получить, создать. Матрицы... Яр... Так, приветствую да, приветствую. Мы идем к цели. Давайте-ка да туда каракса пошлем. Найдется. Ага, пошлем. Теперь Но. нам пора выступить к источнику энергии К цели Говори, и тебя услышат Источник энергии, а там что дальше? Нету ничего воля Тут только ресурсы, да? Причем одни кристаллы, ё-моё, нафиг они мне нужны Тысячи кристаллов и при этом 300 всего лишь виспинчика Но всего одного колосса создать смогу одного часового. Ладно, давайте тогда так сделаем. Эм, what the fuck? Откуда тут войска взялись? Я же вроде всех уничтожал. Отвага, двигатель прогресса. Так, интересно, интересно. Откуда взялись я там согласен. эти засранцы? Что я Ай, да ё моё! Что ж так я жестко колоссы надавали. Еще войска ходят, б мать. Откуда они берутся, я не понимаю. Айур возродится. Сейчас они сюда Отвага, нам придут. Двигатель прогресса. Нет, они там все будут ходить. Я согласен. Шанала Аридалам. Мы идем к цели. <смех> у них же, по-моему, есть команда вообще, чтобы они не атаковали, да? Мои войска именно, чтобы не атаковали. По-моему, есть какая-то команда, но я ее, к сожалению, уже не помню. Отлаго. Не команда, а какая-то кнопочка. Прогресса. Тут у нас не показывается, соответственно, ну ладно. Хрен с ним. Ну, вроде как войск и так достаточно надеюсь. Я согласен. Все. <смех> Путь открыт. Давайте ломать этот кристанчик. Гибриды уничтожены. Теперь мы можем разрушить источник энергии. Ломать. никогда не была рассчитана на подобное обращение. Она выпустила на поверхность Аюра огромную волну псионной энергии. Боюсь, что твоя жизнь под угрозой, Иерарх. В пещере позади тебя накапливается псионная энергия. Если она доберется до тебя... Не волнуйся, Каракс. мы с воинами оставим ее далеко позади. Победа уже близко. Ортанис, я высылаю тебе на подмогу темных тамплиеров. Они расчистят путь и помогут тебе в продвижении. Как и чистильщики, высылаю призмы искривления. Долгоримые подарят тебе победу. Высылаю своих воинов тебе на подмогу. Жестко. Я служу своему много. народу. Сила в единстве. Торопитесь, братья. Пснная энергия уже добралась до входа в пещеру. Я служу своему народу. Сплотившись, мы становимся сильнее. Я веду свой народ с честью. Мы ясно видим путь. Мы ясно видим путь. Недалеко от тебя отряд чистильщиков сражается с зергами. Мы практически уничтожили их крупный улей. Будущее принадлежит нам. Благотовщик. Будущее принадлежит нам. Мы ждем твоих приказов. вы Выставь лови! Я жду Торопитесь! Энергия настигает нас. Никаких сомнений. Так вот. Никаких сомнений. Я веду свой Так, это я зря, конечно, использую. Свой народ... а с... Сплатив. Так. Враги падут. Давайте немного приостановимся. Я веду свой народ. Наша судьба ждет. Настало время перевета. Харак Мвояж. -эм Мои темные бомблиеры сейчас находятся недалеко от тебя, они почти уничтожили последние муки. Основитель путь. Придет новый день. А мне неразивы. Последний источник энергии охраняет несколько червей минус. Темные тумблиеры помогут тебе их уничтожить. Харак. Я служу своему народу! Я служу своему народу! Будущее принадлежит! Продолжайте убивать зергов! Мы уже близко! Последний источник энергии. Когда он будет разрушен, Пси-матрица перестанет функционировать. У тебя получилось, Артанис. Мы задержали прибытие Золотой Армады. Хотя бы на некоторое время пространственное перемещение. Все достижения были достигнуты. Ну что же, сейчас похоже, что будет одна из последних миссий, одно из последних заданий. Финальных. Мне не постигнуть всей глубины твоей печали, Артанис. Благородные тамплиеры стали частью чудовища. А те, кто остался в живых, заперты в телах, управляемых Амоном. Это самая страшная судьба. Я испытываю боль в ожидании встречи с ними. Ведь они мои братья и сестры. Когда мы станем уничтожать этих монстров, Увидят ли это наши братья, заключенные внутри? Будут ли они немыми свидетелями происходящего? Или их уже поглотила вечность? Я не нахожу слов, чтобы успокоить или ободрить тебя, друг мой. Но знаешь, что другого пути нет. Ради великого дела мы перестроили легендарные арбитры. Их производство начнется по твоему первому слову. Мы чувствуем твое присутствие. Войска противников Стазис может. Угу. Союзников себе может телепортировать. Да, я помню. Арбитра тоже из первого старика. Юнит. Давайте попробуем воспользоваться, правда я что-то не сильно в этом уверен, хотя вот это излучатель пустоты не очень хорошая боевая единица, потому что я так понимаю из-за того, что он довольно имбовый, довольно, как сказать, универсальный вид юнитов, он здесь весьма урезан, ну вообще не здесь, вообще в игре урезан, у него довольно малая боевая мощь, но он довольно медленно передвигается. Так что давайте попробуем воспользоваться арбитром Хотя навряд ли даже думаю, что Вообще возьму его Во время боя Так, ну а пускай остается Темный архонт темных вот, архонтов я сейчас буду, наверное, юзать просто по максимуму Потому что это реально имба